Это что такое это это ты кто? кто кто такая Кто такая однако очень странно Ja. Вы меня вот здесь не могли найти. Почему я вот за... начала раньше снимать? Это а -а -а. было так весело. Я, я короче, была в ВК, я такая, я открываю игру. Открываю игру. А вы до сих пор меня ищете. Вы просто вижу, люди вокруг меня бегают, такое Что происходит? Здесь вообще Вообще что-то такое. Поехали, а остальные не поняли, где? Ну это слишком очевидное место. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кто бы говорил, Я там сюда пробегаешь, такая, mm -hmm. ага. Слишком очевидно. А чё с... <с чё? Я там-то там пробегала, я вообще в ту сторону не смотрела. Я думала, ты за Ну да, нужно смотреть, верно, только в одну точку, в случае у своей лошади. Всё. Маша! Всё, пошла лошадь меня есть. как у вас дела? пока другие не прошли. Пока сейчас Даша не прошла. минуты. Да. не Нет, четко. А он аутистый. Нет, А он А он А он Аплодисменты! Аплодируем! Аплодисмент. Я похлопаю, я, я похлопаю! Yes. Тихо, просто. тихо! Пусть еще что он скажет на видео! А, а что? что? Ну ты скажи, он скажет. О, да. Ты скажи, он скажет. Что ему сказать Что ему ну, говорить? Пожалуйста, он быстро посказает. Кто-то играет в кс у вас? Я раньше Но... играла. Нет, я не знаю. Не знаю, кто наиграет. Но некоторые из не нас занимаются играет. CS. Да нет, нет CS GO, это CO, это CS GO это контр-стайк Лол, Ирика. я знаю, я знаю, лол. CS CSGO. лол. Мой, лол. мой лол. прикол занимается. никто не понял. <свист> Бывает. <свист> да. Тихо, ну, ну что я поставила <свист> запись, твои братья ничего не говорят, у меня памяти реально меньше, чем было. Давай. Что ему сказать? Что ему сказать? Ну, э -э, пусть поматерится, не знаю, на видео что-нибудь, давай. Давай что-нибудь. Давай делай контент нам. Скажи, я делаю контент. Я делаю контент. Я делаю контент. А я правда делаю контент. Знаешь, как попугай. Лайк. Нет, это заслуживает лайка. Скажи, я попугай. Я попугай. Повторяем много раз. Повторяю много раз. Нет, нет, а пусть они вдвоем будут говорить хором. хором скажет вороны и аутисты. Скажите хором вороны и аутисты. Три, два, один. А он аутисты то играет кс. Я. Я. Я. Я. Я в ВК потом спрошу её ВК. Да давайте быстрее! Да нет, сейчас так на видео! Быстрее! Быстрее в хором! Скажи, скажи хором вороны аутисты. 3, 2, 1. А вон аутисты. Вороны я не знаю кто. Да почему она? пусть знает, что это скрыто, что это аутисты. Не говори ему кто это. вообще Вороны аутисты. Ещё. Вороны аутисты. А теперь ты А Алана аутисты. Ну вместе, вместе, <с six> давайте вместе. Давайте теперь вместе. Я говорю, давайте на три. Один. Два. А он аутистов. Да, Ворон а ты <смех> Нет, нет, нужно хором, нужно хором прям <смех> заорать. Прям весело, весело раз. заорать. Прям весело нужно заорать. Прям громко-громко. Хором. Меня не убьют. <смех> нет, тебя не убьют, пожалуйста. <смех> Давайте три, два, один. Ворона аутисты. Да нет, ну это не так. Всем привет! С вами Маша. Да, привет. Напишите Доброе привет. Утро. Напишите привет. Нет, должен а вот какая-то. Типа. Да ба ты у меня английский. Погиб. Ладно, ребят, всем привет. Сегодня мы и мой клуб опять полезен. Куда-то будет лазить опять. Непонятно зачем, но. А в клуб скажите привет. Я Бог получить по приветствую. Здрасте. Здрасте. Ой, ты куда ты? Ладно. Ладно, ребята, э -э поехали сейчас. Перевозка. На твоего, на перевозка. Тихо, сама Перевозка, и ты к ней первый Джек с первого. Это... Джазк. Уже такой... Да. Восьмой, уже... который... Okay. Бывает. Может... Куда? Так, я поставила у нас запись, полетели со мной герои... А ты где? Просто а, ты... едет за другими людьми что-нибудь выйдет из этого. О, Даша. где люди? За... Даша, ну ты, конечно, это, тормознутая. -то. Прости меня, пожалуйста. Едем где ведьма Пи, быстрее! Скорее, давайте. А, туда будем прокурить? Да, давайте. я вот что-то потерялась. О, нет, я сейчас полчаса буду О, до неё бежать. Полчаса. А я буду полчаса бежать. Ну это еще тарелка. Нет, это самый, это самый висячий паркур, который вообще был. Я не могла закрыть. Кто, его... кто заблудился? Ну не знаю. знаю, когда его проходил, не нормально. Стоп, что? Туда что ли? На гору? Не знает, куда, куда все, все, прибежали, не все прибежали, все прибежали. Маш, на гору что ли паркурить? Да. Все за мной. Ухожу <связь> нахрен из игры. Нет, нет, нет. <связь> я не буду десятый раз туда прыгать. Короче, а кто я психанету. Как топ психанет, но по, а типа, по инфорсу. залезьте до конца. Нет. <связь> но это же самое изи, что есть. <связь> угу. Сейчас. Это же, это, это же этот культовый парк. Маш, меня какая еще с Настей, и у нас ничего не вышло из этого. Включите положение камеры. Вставляем... Отключите Включи. ее. Опа, включить. я сюда включить. первый раз забрал. Охренеть. Ну, я тоже в шоке. Так, включить или отключить? Включить. включить. Гот, твою, вот так, не, не, не соскальзывай. Скальзывай, дорогая. Ничего из этого не вышло. Так, Можешь спросить Настю. Так, ладно, главное, Серьезно. вот это вот карусель началась. Короче, часть, которая залезла, и, и которая в будущем не залезет, она будет показывать э, другим, кто залезет. А. А? А, Анель, у тебя у лошади плохое настроение. Анель, Нет, у тебя <святые> <святые> <святые> <святые> лошади депрессия в 0 лет. <святые> <святые> Все бывает. Адалья, почему? А, минус один. Минус один. Сейчас будет минус Сейчас будет минус два. Посмотрите, где я. Сейчас будет минус два. Посмотрите, где я. Ребята, такие пиганицы лежат. Пожалуйста, Маш, я не вижу, потому что я тут застряла. Еще у меня мышка не работает. Ребята, сейчас к вам присоединюсь. Просто... Знаете, где я? Вы, вот... вы что, вниз а, сваливаетесь? Маша, не боись туда вниз, нет! Я-то быстро да Почему я не могу? Да почему? Ну что опять? Мам, блин, я же нормально говорю. <с religions> да. да, я запрыгаю. Да что не так? Ненавижу. Ненавижу. Блин. <свен> вообще я Сеньку, в принципе ненавижу. Это говно. А вы что вы там внизу делаете? Маша, ты договоришь человеку, который только что слетел со концами вниз. Я люблю паркур. Уберите, удалите паркур. Себя удали. Паркур это святое, но не в Да Ребята, теперь мне не могу Маша, это поздравляет. Меня Ты только что это поняла? Да, я сказала это и зарезала. Призналась да. Ух, опа, опа, смотрите. Я Кур мастер. Вот сюда вообще жопа. Тихо, ты не так делаешь. Ну как? Все, все мытики я стою! Ну так я и так тут была, нет? это не здесь было. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Я же свалюсь тогда. Это все сейчас было. Опа меня колбасит! Это сейчас было. Да близко. О, Анелли нравится. вернулась. Анелли камбэк. Я что -то первое, что вспомнила, это с тренировки а камбэк А вот. где прыгать? Так, смотрите, на меня. Вот смотрите, тут смотрите. вот меня колбасит. Смотрите, я отошла. Вот должна вот здесь колбасить. Ой, меня... А, да? Я почему тебя упал, не колбасит, не а меня колбасит? Меня, меня колбасит, просто у меня лошадь перевернут. Ты сейчас видишь? Да, вот, ну, блин, вообще скатилась. Скатилась, девочка. Как будто вылетаешь гений атмосфера скатилась, скатилась. смотрите да. на меня смотрите на меня саму назад отходите потом прыгайте, так почему о колбас ой ой я тебя ненавижу ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Жесть какая-то. А я бог. Смотрите, у, у этой у Даши у Анели устрем. Тихо, тихо. То вдруг Анели еще раньше всех нас залезет. Ага, залезла. Там вдруг сейчас теперь гонит как. Это будет капец. Нет успехов в развитии. Да. Успехов в развитии. Ребята, смотрите, вот успех у человека. Красное лицо. Да. И фриз. Нет, фриз одно дело, а с красным лицом другое. Да. У меня тоже фриз красным лицом. Я ему копыты почистить забыла. А рабы у тебя какие? Тоже. Потому что... Анелия, Анелия, Анелия, Анелия и Докли, или родите сюда, сюда вот от плохого настроения. Вы, так, на положение даче. камеры, включить надо, да? Смотрите. Да. Сюда вот, на назад. Вы видео смотрели, кстати, Не надо сейчас. Попытаюсь. Какое красивое место. Ни хрена, но не красиво. Я ненавижу это Очень. место, понимаете, ребят? Ой, это немножко. Вот он получилось, вот. да, да, да, вот, вот, вот, вот. Маша, тут бы очень сильно пригодилась команда ТП. ТП, Мария. Нам бы здесь пригодился Нам бы здесь пригодился Соня вышла. Ну, потому что она с пошла. Нет, потому что я психанула. понятно. Да пошло оно, да! <смех> <смех> <смех> просто из-за того, что... А, во-во-во, фоторежим, фоторежим, нажми, чтобы не упасть. Не упасть. Ой, что-то он вот вот. вообще... Что-то мне страшно туда перепрыгивать. Вот сюда вот, Я вот сюда. Типя. А где Анелли? Анелли, ты будешь по низу там, да? Да, она... я видела, как она побежала. Эмма, куда ты прыгаешь? вы прыгаете? А, Лера, еще надо Пшеничка, прыгать. Шиничка, отстань! Прыгнули! Такой же вопрос. Я Лера, не психанул. Короче, Лера, смотри, просто. <соспит> вот Лёд, я вот сейчас стою, просто никуда не поворачиваешь камеру и прыгаешь. <соспит> Нифига, <соспит> вы, вы далеко ушли. Не кай <соспит> себе! Подождите, девки, мы. Ждать. Лера, давай. И нас И еще. И Лера магиот. Кстати, Ле Лера успехи. Лера, давай. Короче, главное, главное что суть, суть понятна. Возможно, ты в следующем с первого раз залезешь. Откуда? Откуда, Откуда это никого не известно. Сёрф. О, Соня вернулась. Знаете, кто минуту назад возвращается? Типа? Возвращается. Это это что мы... Потому что хочу... Ребят, вы не прыгайте с того места, прыгайте. Какое тем более, в тем, вот где я стою, тем более трудно Где ты стоишь? Я вот тебя сюда, еще не назад, вижу. Да, назад, назад. А да? вот все вижу. Я все вот, вот до того места дошла и дальше не смогла. Потому что просто не смогла. Я сейчас провалюсь в камень. Да, я проваливаюсь в камень. Просто нужно, какого-то определенного места прежде всего получилось. Но... Да просто прыгайся и почувствуй. рефлекс инстинкт! инстинкты, инстинкты прокур-мастера! А -а! маш! да сейчас я тоже скажу, инстинкт прокур-мастера Получилось! это знаете, это как... это знаете как абракадабра абракадабра все О, смотрите Настя залезла я говорю так, абракадабра так работает инстинкты прокур-мастера а, Короче, да Соль, со, со, со, помнишь, как мы раньше делали, так вот слазили слушать? Инстинкт, палайк! Сонь, Сонь! Соня, помнишь, когда у нас не было 21-х левелов, когда было прошлом, мы вот так вот слазили, Сонь, помнишь? Вот так вот слазили. Вот так вот слазили, побегаем вокруг лошади, жестки поделаю, всякие, там, ритуалы, да. Помнишь, мы так делали раньше, когда это, когда максимально левел был другой раньше, мы умели делать. Да, и mm -hmm. еще мы что-то дам. Как Инстинкт говорю, в парку, да. мастера. Нет, это нереально, мне кажется. Мне не работает, Маш, мне на колду. <свят> я пойду по Шамане, короче. <свят> <свят> Ладно, утистов не залезть, работает, видимо. Дальше, потому что Спасибо, Маша, ну потому, спасибо. Что, ну, потому что, ну потому что видео есть, а две трети уже залезло. Мы только в этом месте будем сегодня паркурить, да? Да. Ну, ты что хочешь, если так люди долго это вылазят? Какой ещё? Маша, Даша, ты да, другого да, не заплачу. Даша, блин, ты должна в видео появиться, зачем ты убежала? Это место полное говни. Даша, Даша ты... я тоже могла убежать, но я ждала. Так, инстинкты паркур-мастера, давайте. Угу, угу. не получилось, да, дорогая? Так, давай. Во, все, это получилось. Без положения, инстинкт -ты без положения. Да, без положения, да, без положения. О, смотри! Я ч? Знаешь, за тобой парклый, ты такая паркуешь. Такая инстинкт, Паркурмастера. А я сейчас просто промолчала, да, и выпрыгиваю. Инстинкт да, паркурмастера. Паркур Вдруг я заложила сразу после тебя, потому что моя купила положила на тебя глаз. Как твоя ночная фурия на кате. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Подожди, так когда да, начинай фурия положила глаз стакать, то вот эта вот полуза у меня тоже была с угодно. Черт, нет, я, я не могу запрыгнуть, мне кажется, это из-за настроения коня Ну да, из-за настроения коня еще. Знаешь, Соня, я запустила да, на, на, на, на чем только не запретила на старом копее в каком-то в таком году, когда было снабжение и лаганье, поэтому. ты знаешь, в этом старте было все возможно. Даша, Маша, подождите меня. А Даша сзади тебя. Что, впрочем, <смех> <смех> <смех> Ребята, без остановки можно, <смех> чтобы не свалиться, потому что я тут один раз свалилась. <смех> Такому музон <что? смех> Я забыла музон трогать. теперь же у меня будет два музона. Есть что тихий? Блин, а он на полную. Я вообще без звука, потому что у меня дискорд на телефоне. Слушайте, чтобы, чтобы зрители не оглохли, я сейчас открыла эту музыку. Хотя бы часть видео будет без музыки. О, без музыки Хотя бы часть. Знаете, это будет как О, на окей. пепелке. Так много народа собралось, да, а потом скрыли из пяти человек. Что-то мне это напоминает. знаете, и самое главное, опять из пяти человек. Опять из пяти человек. Так, и все залазим вверх. и кто упадет со скалы, Тому, а... Ба бан Да, <свист> да то мой просто бан, потому что все видео за полицию. Ну прикольно, то, что я не комендал бан, но... но.. все равно надо сказать, что ты не Маша, как ты это сделала? <свист> <свист> О, во, вс. <свист> пошла Насте помогать. Как же прости. А у меня проблема. То... <свист> Какая? Я Насте не помогу. Посмотрите, что произошло. Дальше не пробежать. Боже, как на тебе съесть лошадь? Боже, господи, ты ты не можешь сесть на лошадь? Не могу, ты, не можешь сесть Дальше нельзя двигаться. Ты не можешь съесть. Смотри, где я. Капец. Ну все, это бан. Это все, нач.. Надо... это все донаторы. Я так не хотела на видео говорить это шутку, но я скажу. Это все донаторы, все они. Это все они. Маша, это Mighty... Потому что меня это. так. No, LEDs... нет, нет, нет. Маша, это знаешь, здесь наши полном... э, Это знаешь, здесь наши полномочия все окончено. Это все. до на, ры я сделаю скрин, это так все. красиво. А все из-за меня самой, все из-за того, что я начала. <связано> а, а мы тут прокурим без Маши, пока. Неужели будет не 5 <связано> человек, а 4 человека? А, давайте, давайте в другое место, <связано> ради бога. Аутизм. Ради бога. Нам тут весело. Зна знаете, воро вороны, вороны летают вон. высоко. Вот. Господа. <с Todo> Вороны летают на всех, блин. А интересно, вас можно запрыгнуть на лодку? Это небезопасно даже и нет. Тут куча филпапс. Годгучий фил. Это. Тут реально тарелка что ли упала? Ну да. Таша, стола его! Какую вы тарелку? Стола, пал, тарелка. Э, интересно, будет квест какой-нибудь с, с этой тарелкой или нет? Не будет. Ну блин, она Здесь... так хотела. Тарелка это похороны советской власти Star Steve за ограничение по возрасту. что, серьезно, что ли? Детская аудитория. Детская часть моей аудитории не поймет, что это шутка. Поэтому пусть они спросят своих родителей. Скучное видео вышло. Подожди, а если помахать около тарелки, будет это? Очевидно? Потому что скучный паркур. Нормальный паркур. Давайте. Это это потому что кто-то да. про а кто-то нет. Для кого? Кто не Ребят, ребят, не пропаркур, ребят, пропаркур. физкультура, давайте. Чего ты сказала? Чего ты поканула на меня? Даша, давай, Даша, давай, давай, я снимаю это, Даша, Кто я перебил? Кто я сейчас перебил? Да ну блин, такой скучный ролик был. Ходовая хоть сейчас, хоть сейчас, это будет весело. Сейчас, Тихо, тихо, давайте, давайте, давайте, давайте, на го будем тихо, тихо, тихо, давайте, давайте, тихо тихо тихо тихо, тихо. Нет, давайте. тихо давайте, Тихо, давайте, тихо, тихо, Тихо, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, Тихо, давайте, ГО давайте, ГО ГО давайте, го го го, го. Да что происходит? Я не понимаю, что происходит. Без гон гон Когда гон уже не два раза нажать на Ctrl, а один раз, ладно? Все, давайте. Тихо. Гон. Да, один раз. Понимаете, один раз. Го. Только давайте сразу вариация. Го. <смех> я у вас чуть позже проседаю, потому что я снимаю. Го. Ну блин, почему не вместе ну, Ладно, давайте Го. А теперь давайте быстро. Давайте 3, 2, 1, Го. Ну, ну ч не вместе-то? Ну что за фигня? Давайте, быстрее. <смех> Мы с Дашей синицу наделаем, ой. Устала. Ну два тебе по физре, ой. Это сейчас был бан. Это сейчас был бы бан. Давайте к тарелке спустимся. Не надо, подожди. И отголоски за кадром. Будет тоже говорить пока. Отголоски. От бога уйти, дима. Даши, даши, да, даши, стряли. Говоря. Вот там не можете застрять. Здесь невидимая стена. Маша, ты у меня за, вы у меня зависли. Так назад попи. Ой, блин, Маша, у меня сейчас вылетит. О нет, это плохо. А чё плохого после с коня съездишь? Агата гаджеты строк пошла? Да! Через да. Я смогло, я смогло! В, 10. В 10. А это что, что, что? Что я владею? А что если я буду на лошади? А это... ну, ну тебе БАН я БАН, я забыла то, что теперь тут новое... Я забыла то, что теперь это, когда ты заходишь, то появляется лошадь не там, где она была, а где персонаж был Маш, ну это БАН Я, Маша, могла, Маша, я не знаю. Маша, я тебя ненавижу Маша Маша, я тебя ненавижу Все, давай на три, два, один, и начинаем приседать Три, два, один Проседаем. <связываем> по <ку>, <связываем> Давайте быстрее, быстрее. Давайте. Интенсивнее, интенсивнее. Давайте. <связывая> Маша, это я тупо доста... я в физкультуре. Я достаточно быстро приседаю. <связывая> да я не знаю. <связывая> Маша, а я достаточно быстро. <связывая> На меня пособие. <посоветовать. связывая> На меня пособие. Тут и почему-то вспомнили съемки сумрака. <связывая> и я, которая стерлась в одной серии, сумрак, просто как бы человека. Блин, вы так Слиза на меня смотрит. Маша Слизан меня смотрит, типа, она идиотка, что ли. И у меня такое рисо, типа, Господи, что происходит. И, <смех> да, и у Даши такое, блин, это рисо, типа. <смех> типа... За нами следят. Нет. <смех> <Да>? Нет? <смех> Мне, <смех> короче, наушник током дал. В смысле? <смех> ну, я, короче, его укусила случайно. Ага, Чего? <смех> <смех> <смех> Не знаю, было не больно, но приятно. Канало, давайте. я под землей, я под землей. Я нет. Тихо, тихо, я еще, фоторжим не отпустила. Ребят, у меня штаны типа ноги в земле. Помогите С первого раза. Только почему у меня ноги в земле? Сюда, сюда, сюда, сюда прощение запишем. Полько? Блин, я из-под земли вышел. Ну что это за тюрьмо такое? Давайте, девчонечки, мои хорошие. Кусим, а мысим. Целую всех. Все, давайте, пока. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. с вами была я, да, и да, и уже Лжепрэти, Великий юмор Роуз Гарден Мой клуб Гринболг Роуз Короче, бабы, скажите Пока да. пока. Всем пока пока Пока-пока <связь> <связь> Мы были крутыми Мы были, мы были крутыми Да <связь>